Добрый день, меня зовут Александр. Я представитель компании «Мастер Минутка» из Санкт-Петербурга. Мы познакомились с компанией «Адемс» и приняли решение внедрить заточку инструмента в наших мастерских. Для того, чтобы это сделать, я лично приехал на обучение в Международную академию заточки «Адемс» в город Самара, чтобы освоить данное направление и передать знания своим коллегам. Я выбрал полный курс обучения, на котором меня обучили как правильно затачивать парикмахерский, маникюрный и бытовой инструмент. В наших планах внедрить заточку инструментов в сеть «Мастер-минутка». Выражаю благодарность Международной Академии Заточки АДЭМС и лично мастеру Владимиру Сидоренкову за качественное и интересное обучение. Друзья, спасибо за просмотр, желаю успехов и уверенно идти к своим целям.